Падает дождь на простуженный город, Рано стемнело, зажгли фонари. Башни костелов, как поднятый вород, Поднятый до наступления зари. В комнате нашей тепло и уютно, Только с резинки дождя. Катится, катится, катится, будто жить и не плакать нельзя.